Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это шестнадцатая серия из цикла «История о татаро-монголах». В прошлой серии мы говорили о мамлюках, пытаясь понять, как они пришли к власти в Египет, и как они в дальнейшем будут противостоять огромной монгольской армии, которая покорила исламский мир от Востока до Египта, как мы видели это в предыдущих эпизодах. Мы видели деятельность Аль-Малика Ассалха Наджмуддина Аля-Юби, как он воспитывал мамлюков в лоне богобоязненности и набожности, обучая фикку, наездничеству, командованию и многим другим важным для солдат и их военачальников аспектам военного дела. Как мамлюки пришли к власти? Мы видели смерть Наджмуддина Аля-Юби в эль мансуре незадолго до начала самого сражения. Мы видели также прибытие его сына Тураншаха из Хасан-Кейфа в Турции. Видели, как он находился у власти всего лишь 70 дней. Далее произошел серьезный конфликт между ними и Шаджаратдур и мирами Мамлюков того времени, Парисуддином Актаем и Рухнуддином Бейбарсом. И, к большому сожалению, все проблемы у мамлюков решались мечом. Как мы пояснили ранее, мамлюки росли в боевой среде, и эта военная обстановка сказывалась на их частом прибегании к мечу. Решения о пролитии чьей-либо крови принимались без каких-либо колебаний. Они могли убить, как мы уже сказали, всего лишь по одному подозрению. Когда кто-либо только подозревал другого в замысле убийства, он, не дожидаясь действий второго, сам наносил первый удар, прежде чем тот успевал осуществить задуманное. Несмотря на то, что сражением при Фарискуре номинально руководил Тураншах, уверенная победа была одержана лишь благодаря мамлюкам. Большинство военачальников были мамлюками, и большинство солдат армии также были мамлюками. Тураншах был убит в месяце Мухаррам 642 года, по истечении всего лишь 70 дней после его прибытия из Хасан-Кейфа. Будто бы он приехал в Египет не править им, а быть тут похороненным. Далее, после убийства Тураншаха, шаджарад Парисуддин Актай и Рухнуддин Бейбарс оказались в сложном положении. В Египте возникла большая политическая неопределенность. В Египте на то время не осталось аюбидов, которые могли им править. А аюбиды на территории Шама находились в серьезной конфронтации с Египтом. И большинство аюбидов Шама, как мы говорили в прошлых сериях, были предателями, которые напрямую сотрудничали сначала с крестоносцами, а затем и с татаро-монголами. Все это можно увидеть в предыдущих эпизодах. Какой же выход? Мамлюки начали задумываться о власти. Всю жизнь мы составляем основную силу и мощь этой египетской армии. Мы никогда не думали о правлении, не стремились к власти. Однако мы также никогда не были самой целью вражеских атак. Но теперь мы сами стали мишенью. Как мы могли это видеть на примере Тураншаха? Вдобавок к этому в Шаме часто звучали призывы снова присоединить Египет к Шаму, но под предводительством аюбитского правителя Шамы. Все это сильно беспокоило и тревожило мамлюков. И тогда они стали задумываться о том, что же им могут преподнести дни ближайшего будущего. Впервые они боялись по-настоящему. Ведь всегда, когда умирал их предводитель, их султан, они переходили под подчинение нового. В общем, мамлюки почувствовали для себя прямую угрозу. И что же им оставалось делать в такое время? Они задумались, впервые в своей жизни они вознамерились воссесть на трон правления. Но они знали, что перед ними стоит большое препятствие, все они были мамлюками, рабами. Как народ сможет принять то, чтобы обширными территориями могучего Египта правили те, кого самих чуть ранее продавали и покупали на рынках, работорговли? Необходим некий переходный период, который послужит предтечей мамлюкскому правлению. Теперь мы ненадолго оставим мамлюков, чтобы поговорить о Шаджарат дур Шаджарат дур как мы уже рассказывали, была своей своенравной женщиной. Она была энергичной и мудрой женщиной, обладавшей колоссальными управленческими навыками Интеллектуальными способностями. Она также оценивала ситуацию и размышляла: ранее, после смерти Наджмуддина Аля-Юби, я уже тайно правила этой страной. Почему бы мне не править сейчас ее открыто? Наверное, Шаджарат Дур была одной из первых женщин в истории мусульман, которая думала о таком. Она задумала взойти на престол Египта в это время. Она организовала встречу с Фарисуддином Актаем и Рукнуддином Бейбарсом, двумя самыми крупными военачальниками армии на то время. И сообщила им о своем желании. Парисуддин Актаи и Рукнудин Бейбарс посчитали, что Шаджарат Дур как раз прекрасно подойдет для переходного периода. Ведь Шаджарат Дур была из рода мамлюков. Она была рабыней армянских кровей, которую купил Наджмудин Аляюбе. Он освободил ее, а затем взял ее себе в жены. Так она стала женой правителя. Она была второй женой Аль-Малика Салих Наджмудина аль И если она придет к власти под предлогом того, что она является женой Наджмудина Аляюбе, которого любил абсолютно весь народ. Если она займет трон, она сможет в дальнейшем подготовить почву для правления Фарисудина Актая или Рукнудина Бейбарса для мамлюков как таковых. Они согласились с этим решением, и так в начале месяца Сафар 648 года Шаджарадур была объявлена правительницей Египта. С тех пор обстановка в стране оставалась напряженной, повсюду вспыхивали волнения, в каждом уголке Египта происходили восстания. Весь народ категорически отказывался это принять. Люди толпами вываливались на улицы, среди них были и ученые, и другие авторитетные люди. Все, кроме мамлюков, были против такого смелого решения. Правительница Египта шаджарад попробовала смягчить обстановку, назвав себя правительница мусульман Ас-Салихия. Тем самым она связала себя с Аль-Маликом ас Наджмуддином Аль которого любил весь народ. Однако это не принесло никакой пользы. Восстания продолжались по всему Египту. Тогда она стала называть себя правительницей мусульман ас мать правителя правоверных Аль-Халиля. Аль-Халиль на то время был малолетним сыном Аль-Малика Ас-Салиха Наджмудина Айюбы. Она называла себя так, чтобы склонить чувство мусульман к тому, что она всего лишь регент, временный правитель перед будущим миром. Но ей это не помогло. Тогда она стала называться правительница мусульман ас мать султана Аль-Халиля сына султана Наджмудина Аляюбе Аль-Мустафсимия аль мустарсимия означала, что она относит себя к аббасидскому халифу мусульман Аль-Мустасиму биллях, о котором мы уже немало рассказывали. Мы говорили, что он правил Багдадом с 640 года по хиджри, пока его не убили в 656 году по хиджри. А события, о которых мы сейчас говорим, происходят в 648 году по хиджре, то есть как раз в период правления Аль-Мустасима Билла. Поэтому она называлась его именем. Однако сам Аль-Мустасим биллях отказался это принять. Он отправил очень резкое письмо, в котором в достаточно грубой форме обращался к имерам Египта того времени. «Если в Египте больше не осталось мужчин, то сообщите нам, мы отправим к вам мужчину». Восстания продолжались и становились все ожесточеннее день ото дня. Шаджаратдур понимала, что ее нахождение на престоле правления, в то время, когда изменения всегда происходили при помощи меча, означало убийство. Что же ей делать? Шаджаратдур дур не хочет отказываться от власти. Но в то же время она опасается переворота против себя, как внутри Египта, так и за его пределами. Так что же она делает? В итоге она пришла к довольно интересному решению. Она собирается выйти замуж за какого-нибудь человека, чтобы в его тени продолжать править страной. Конечно же, такой человек должен быть слабой личностью, человеком простым, из простой семьи, не то у него проснутся собственные амбиции к власти. И было бы прекрасно, если бы такой человек был мамлюком, так как фактической опорой власти в это время являлись мамлюки. Ей нужен был муж, который стал бы для нее шариатским предлогом для ее правления в Египте. Поэтому она хочет, чтобы он был из числа мамлюков, ведь вся сила сейчас концентрирована в руках мамлюков. Но она не хочет, чтобы это был кто-либо из крупных фигур мамлюков. Для этой роли не подходят Фарисуддин Акта и Рукнудин Бейбарс. Она выбрала некого человека по имени Аизуддин Айбек от Туркмании Ас-Салихи. Он был, конечно же, из числа мамлюков ас как это ясно из его имени. Он был человеком, который не имел каких-либо политических амбиций и желания власти. По крайней мере, так казалось Шажарадур. Она вышла за него замуж и уступила ему трон правления. Таким образом, Изуддин Айбек от Турхмани ас-Салихи был объявлен правителем Египта, прозвищем которого стало Аль-Малик аль-Му'из. Фактически, это был первый человек из числа мамлюков, который непосредственно взошел на престол правления в Египте. Хотя некоторые считают, что мамлюкский период начался с самой Шаджаратдур, так как она имела мамлюкские корни, однако она правила всего лишь 70 дней, не больше. В общем, к власти в Египте пришел Аль-Малик Аль-Муриз Азуддин Ай Айбег, а Шаджаратдур действительно, как и планировала, начала руководить страной в его тени. Но вот только оценка Шаджаратдур Аль-Малика Аль-Муриза Айбега была недостаточно точной. Видимо, он все-таки был немного более хитрым, чем она предполагала, и более мудрым, чем она могла себе представить. Он медленно и размеренно собирал всю силу в свои руки. Он покупал своих собственных мамлюков, а также собирал отовсюду тех, кто имел отношение к нему лично, а не к мамлюкам-бахритам или к шаджарад Конечно, Фарисуддин Актай, Рухнуддин Бейбарси, все остальные мамлюки-бахриты высоко ценили и уважали шаджарад Почему? Потому что она была женой Аль-Малику Ассалиханаджмудина аля которого они все очень любили, которого они назвали Аль-Устаз, наш учитель, и жену, которого они называли женой Аль-Устазы. Аль-Малик Аль-Муриз Разуддин Айбек начал собирать мамлюков, которых называли мамлюками-муайзитами, по его прозвищу. Мамлюки-мурайзиты принадлежали Аль-Малику Аль-Мурайзу. Так в Египте в течение времени стали формироваться две группы мамлюки-бахриты, во главе которых стояла Шаджаратдур и мамлюки которыми командовал Аль-Малик аль, аль из, Изуддин Айбег. По истечении четырех месяцев правления Изуддина Айбега, на Египет напали сирийские мира-Юбиды. Аль-Малик аль, аль дал им отпор и одержал над ними большую победу в том же 648 году, в котором он пришел к власти. Это усилило его влияние внутри Египта. Однако он продолжал также медленно собирать мамлюков. В 651 году по хиджри, спустя три года его правления, сирийцы атаковали Египет во второй раз, и вновь Аль-Малик Аль-Муиз их победил, и вновь его значение в Египте возросло. Все это время Фарисуддин Актай относился к Айзуддину Айбегу предельно пренебрежительно. Фарисуддин Актай большой военный стратег с богатой историей. Победа при аль мансуре победа при Фарискуре. он является военачальником армии уже довольно долгое время, он обладает немалым авторитетом. А Изуддин Айбек был человеком, который не был известен и не обладал особым весом внутри Египта, пока не женился на Шаджараду. Между ними нарастала взаимная ненависть. Парисуддин Актай настолько не считался с Аль-Маликом Аль-Муизом и Изуддином Айбегом, что называл его просто по его имени Айбек, не упоминая его прозвища и титулы вроде Аль-Малик Аль-Муиз и другие. Это вызывало гнев у Аль-Малика Аль-Муиза, но он продолжал спокойно укреплять свою власть. В 652 году Фарисуддин Актай решил усилить свои позиции внутри Египта. Мы уже знаем о его богатой военной биографии, он был главнокомандующим египетской армии уже много лет. Он решил добавить к этому еще кое-что – женитьбу на аюбитской принцессе. Когда Шаджарат дур взошла на престол по причине того, что она была женой Аль-Малика Ас-Салиха Аль-Аюби, то почему Фарисуддин Актай не может прийти к власти как муж предыдущей аюбитской принцессы? Он добился этой женитьбы, о которой узнал Аль-Малик аль альмалик Азюддинайбек. Аль-Малик аль, Айбек. аль, аль Айбек посчитал это попыткой совершить военный переворот против него. Ведь он знал, что в руках этого лидера, Фарисуддина Актая, сконцентрирована вся власть над мамлюками-бахритами. Вдобавок к этому, женитьба на аюбитской принцессе не оставляет сомнений, что он стремится завладеть властью. Аль-Малик аль, аль стал подозревать его в этом, и поэтому пришел к решению, о котором мы уже рассказывали ранее. Он устроил заговор об убийстве Фарисудина Актая, который был главой египетской армии в это время. И действительно, Аль-Малик аль, аль из осуществил задуманное. Он убил Фарисудина Актая 3-го ша'бана 652 -го года по хиджре, тем самым избавив себя от оппозиции в Египте. После убийства Фарисудина Актая, мамлюки Бахриты тут же стали бежать из Египта, подозревая, что их ждет та же участь. Среди первых сбежавших из страны был Рукнуддин Бейбарс, ведь он знал, что следующей мишенью может стать именно он, потому как он был вторым человеком среди мамлюков-бахритов. Рукнуддин Бейбар сбежал в Дамаск, где его встретили правитель ан юсов Аляюби, о котором мы говорили ранее. Мы рассказывали, что он сотрудничал с крестоносцами и с татаро-монголами, а также то, что во время его правления Алеппо и Дамаск были завоеваны татаро-монголами. Так вот он сбежал туда. Также поступили остальные главы мамлюков-бахритов. Большинство самих мамлюков бахритов также сбежало в Палестину, Иорданию, Сирию, Турцию, Ирак и во многие другие места исламского мира. Путь для абсолютного самодержавия Аль-Малика Аль-Муазза Резудина Аль Айбега был расчищен. Роль Шаджараддур во власти свелась к нулю. Предательское убийство точило ее сердце, и оно наполнялось все большей ненавистью. Но она ничего не могла поделать, потому что почти все мамлюки бахриты, на которых она всецело полагалась, сбежали из Египта. В 655 году по хиджре Аль-Малик Аль-Муиз Азюддин Айбек решил укрепить свою власть в Египте путем заключения важного союза с имиром Масулой. Имиром Масула в это время был Бадруддин Лю-Лю. Бадруддин -Лю -Лю, как мы упоминали ранее, был личностью, не вызывающей доверия. Он то с мусульманами, то с татаро-монголами, то с крестоносцами. Он был ненадежный человек. Аль-Малик Аль-Муиз Айбек знал об этом. И поэтому он хотел подкрепить этот союз прочным договором и нерушимым соглашением. В чем заключалось нерушимое соглашение? В браке. Аль-Малик Аль-Муриз Айбек решил посвататься к дочери Бадрудина лю Люа для того, чтобы с эмирами данного региона у него сложились хорошие отношения. Конечно же, об этом узнает дур Когда Ад-Дур Ад узнала о желании Аль-Малика аль, аль жениться на дочери Бадруддина лю ее сердце переполнилось ревностью, и потому она решила убить Аль-Малика Аль-Му'иза. Как обычно, люди в это время привыкли решать проблемы при помощи меча. шаджар дур помогла нескольким мамлюкам-бахритам устроить заговор. Убийство Аль-Малика Аль-Му'иза произошло в 655 году по хиджре, на седьмом году его правления. Он находился у власти семь 7 лет, с 648 по 655 год. После убийства Аль-Малика Аль-Му'иза из Мамлюки-муразиты поспешили к дворцу, в котором его убили и схватили Шаджаратдур. Не было никого, кто бы ей помогал или защищал ее. Было принято решение о ее казни. И, наверное, это было первым случаем шариатской обоснованной казни во всей этой истории. Ранее мы видели убийство Фарисуддина Актая, Тураншаха, Аль-Малиха, аль Изуддина аль Айбега. Во всех этих случаях убийство противоречило шариату. И вот впервые мы видим убийство человека, имеющее под собой правовой подтекст. Она была убита согласно справедливому возмездию, так как убила Аль-Малика Аль-Муриза, не имея на то права по шариату. Однако бесспорно то, что способ убийства Шаджар-ад-Дур никоим образом не являлся шариатским, потому что они предоставили возможность ее убийства первой жене аль-Малика аль, аль Айбега, матери Нурудина Али, который должен был стать наместником Аль-Малика аль, аль Она убила ее, как это известно из истории, деревянными башмаками. Она передала ее своим служанкам, которые забили ее до смерти тяжелыми деревянными башмаками в одной из бань. Таким образом, завершилась история Шажарат в Египте в 655 году по Хиджри. Правителем Египта был назначен Нуруддин Али, сын Аль-Малика аль-Мриза Изуддина Айбега. Но Нурудин Али на то время был еще совсем юным подростком 15 лет, который не мог управлять страной. И поэтому его регентом, временно исполняющим обязанности, был назначен другой человек. И кто же был этим регентом государства? Глава мамлюков муразитов этого времени сайфудин Куттуз. Это впервые, когда имя этого известного исламского героя Куттуза появляется в истории. Куттуз, глава мамлюков муразитов, был взят на службу Аль-Маликам Аль-Муиззам Азуддинам Айбегам, чтобы усилить позиции мамлюков муразитов. Он был одним из самых доблестных рыцарей во всей исламской истории. Кем был Куттуз, да помилует его Аллах. Кутуза зазвали Махмуд, сын Мамдуда, сына Харизмшаха, субханаллах. То есть мы вновь возвращаемся к началу истории. Махмуд, сын Мамдуда, был маленьким мальчиком, сыном сестры Джалалуддина, сына Харизмшаха. Представьте себе, сын сестры Джалалуддина, сына Харизмшаха. Когда Джалалуддин, сын Харизмшаха, убежал в Индию, если вы помните начало истории, в 1617 году по хеджре, было пленено некоторое количество детей, среди которых был Сайфуддин Куттус. Татаро-монголы продавали этих детей на разных рынках работорговли. Сайфуддин Кутуз был продан в Дамаске одному из аюбитских эмиров. Далее оттуда он попал в Египет, пока наконец не оказался у Аль-Малика, Аль-Муиза, и Айбека. То есть те, кто привели Кутуза, да помилует его Аллах, из Афганистана в Египет, были татаро-монголами. Именно они привели его сюда. подтверждение словам Аллаха, субхану ва они замышляли хитрость, а мы готовили для них свой план, но они об этом не ведали. Татаро-монголы привели его в Египет для того, чтобы он, Сайфуддин Кутуз, да помилует его Аллах, стал тем, кто положит конец татаро-монголам и их империи. Как это произошло? Как Кутуз, да помилует его Аллах, подготовил египтян к войне с татаро-монголами? И какая участь постигла татаро-монголов от рук этого великого и отважного героя? Это мы узнаем из следующей серии. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил